У них есть вот прям желание идти вот прям сейчас сесть и продолжить заниматься. Поэтому большое вам спасибо. А вы не знаете, у Миша мой такой очень сложно а, прям заинтересовать в чем-то, вот именно угу. на одном сконцентрировать, чтобы он хотя бы минут 15 посидел и послушал. Это очень сложно. У вас это получается Спасибо. Спасибо, спасибо, спасибо. вам. Что? Спасибо за подсказки. В принципе, Сразу, что вы с ними общаетесь и понимаете. Спасибо.